Всем привет! А как вы относитесь к автоматическим трансмиссиям? Верите ли вы в их надежность? И готовы ли мириться с дорогими ремонтами ради комфорта при езде? Прямо сейчас мы вам расскажем о самых надежных автоматических трансмиссиях и об их автомобилях-носителях. Вы на канале компании Автостронг. Не переключайтесь, вас ждет очень много всего интересного. Сегодня мы будем говорить о шестиступенчатых АКПП классической гидромеханической конструкции. В наш рейтинг мы включили... 5 автоматов для поперечной установки, 5 – для продольной Мы считаем, что они все одинаково надежны, поэтому по местам мы их распределять не будем. Еще отметим, что гидромеханические АКПП с одинаковым количеством передач конструктивно очень похожи, прямо как двигатели. Тут передаточные пары создают планетарные передачи. Передачи формируются ими при помощи фрикционных тормозов и сцеплений, которые соединяют или останавливают логические элементы планетарной. Механизмов. Соленоиды срабатывают или проще говоря, сжимаются при помощи гидравлики, которая поступает к ним из гидроблока. Рабочие элементы гидроблока это золотниковые клапаны, приводимые соленоидами. Соленоидами управляет блок управления. Он же контролирует работу трансмиссии по датчикам скоростей, температуры и давления. Во всех гидромеханиках есть парковочный механизм шестерни и собачкой. Гидротрансформатор, который соединяет коленвал двигателя с трансмиссией, блокируется буквально на всех передачах, в некоторых режимах работает с проскальзыванием. Блокируется, это значит, работает как одно целое, то есть вращается как одно целое, как корзина сцепления. А в корпусе автоматов для поперечной установки есть угловой редуктор с дифференциалом, который купается в трансмиссионной жидкости. И в современных автоматах для поперечной установки фильтр АТФ установлен глубоко в корпусе. И чтобы его достать, надо разбирать корпус и вытряхивать все элементы. Ну а если вы впервые на нашем канале, то советуем найти и посмотреть разборы гидромеханизма механических трансмиссий. Там мы как раз занимаемся тем, что вытряхиваем из них все внутренности. А также не забудьте подписаться на наш канал. Один из самых старых поперечных шестиступенчатых автоматов – это Айсин TF80SC. С 2003 по 2011 год его устанавливали буквально на все автомобили европейских марок – от PSA и Ford до Volvo, Saab и Renault. Асин ТФ 80 ТС для машин разных марок не взаимозаменяем. Для Opel у этой трансмиссии свой эксклюзивный гидроблок. Эта трансмиссия уезжает в капремонт по возрасту из-за износа главной трущейся пары муфты блокировки гидротрансформатора, поэтому меняйте АТФ каждые 60-80 тысяч километров. Кстати. Подробнейший обзор этой трансмиссии есть на нашем канале. Представляем вам еще один асин TF60SC. Именно он достался моделям Volkswagen. Собственно, он и был создан по заказу Volkswagen по номенклатуре 09G. Это далеко не копия уже упомянутого агрегата. ТФ-80SC. Эта трансмиссия настроена более скорострельно и эффективно. И Именно из-за этого с 2003 по 2006 год эти автоматы попадали на ремонт из-за мотивации к более агрессивной езде. При этом могли износиться втулки планетарных передач и сами шестерни, а в грязном от износа муфты блокировки гидротрансформатора масле можно было найти и стальную стружку, в основном желтую от бронзовых втулок. С 2006 года трансмиссию 09G перенастроили и улучшили. Она служит долго. Рекомендации по замене ATF такие же каждые 80 тысяч километров. Не можем упомянуть и третью трансмиссию Асин, которая предназначалась для Toyota и Lexus. Это семейство U760E и более позднее U660. Традиционно Toyota устанавливает надежные автоматические трансмиссии на свои автомобили. Правда, в первые годы выпуска эта трансмиссия страдала от детских болезней. Затем детские болезни вылечили и... Она стала надежной, способна пройти более 400 тысяч километров. Главное, избавьтесь от ее старой загрязненной АТФ. Если средства позволяют заменить АТФ прокачкой, если нет, то частичной заменой. Классные автоматы создают инженеры компании Джадко. Так как Джадко находится под крылом Nissan, поэтому эту надежнейшую трансмиссию Джадко GF 613E можно встретить на ней с объемом двигателя от 2 до 3,5 литров. Этот же агрегат до появления вариаторов устанавливался на Mitsubishi Lancer и Outlander. Код агрегата F6AJA. Также эту трансмиссию Jatco устанавливали на Renault с двигателями от 2 до 3,5 литров. Называется она у Renault AJ0. Jatka GF613E – хороший автомат с запасом прочности. Он появился в 2006 году, то есть позже, чем Aisin TF80SC. Устроен даже проще и настроен более вальяжнее. Кстати, у нас есть подробнейший обзор этой трансмиссии на нашем канале. Также надежными мы считаем огромное семейство шестиступенчатых автоматов производства компании Hyundai. Речь идет о большом семействе А6. Других, в принципе, шестиступок поперечных на Hyundai Kia замечено не было. А АКПП А6 появились на корейских авто в 2009 году. Эти трансмиссии поделены на три серии для всех доступных рабочих объемов моторов, то есть от 1.6 до 3.8. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Агрегаты серии А6 – это хорошие и долговечные трансмиссии, правда, в первые годы выпуска они страдали от детских болезней, которые устраняли по гарантии Вероятно, наши зрители что-то захотят услышать о АКПП ZF. Сейчас мы вас порадуем. Если в начале 2000-х годов компания ZF перестала разрабатывать поперечные автоматы, она преуспела в производстве продольных. Очень радует ресурсам трансмиссия 6HP, а именно 6HP21, 6HP28 и 6HP32. Это массовые АКПП для BMW, Bentley, Maserati, Ford, Jaguar и так далее. То есть буквально любая шестиступенчатая АКПП на не японском автомобиле с продольным расположением двигателя – это АКПП Отметим, что срок службы этих АКПП напрямую зависит от обслуживания, мощности спаренных вместе с ними моторов, а также от адекватности владельцев. В принципе, каждая 6HP способна пройти 300 тысяч километров. Кстати, фильтр здесь э, можно менять. Он встроен в поддон. Больше подробностей об АКПЗТФ вы узнаете из двух наших обзоров. Так что обязательно посмотрите. Еще большую надежность предоставляют японские трансмиссии. А это именно Aisin tb 60 она же A760E. Этот монстр был создан для моторов V8, для заднеприводных и полноприводных Toyota и Lexus. Также этот автомат устанавливали на Jeep Liberty. Первые Hyundai Genesis, а также на Mazda X8. Убить этот автомат можно только игнорированием обслуживания, то есть не менять масло, фильтр и перегреть его. Эта часть обзора не обойдется у нас без специального Айсена, который был сделан для Volkswagen. Volkswagen заказал для своих первых Cayenne Q7 и Touareg Айсен TR-60SN и переименовал его в 0,9D. Начал использовать с 2003 года, а позже, в 2007-2009 годах, эта трансмиссия появилась на Toyota и Lexus. Трансмиссия очень ресурсная, обладает большим запасом прочности. Однако, вопреки некоторым разумным соображениям, инженеры ВАК попросили настроить ее на скорострельность, поэтому она провоцирует на агрессивную езду, что, естественно, сказывается на ее сроке службы. А вообще, на нее грех жаловаться особенно с 2005 года. Кстати, заглянуть внутрь вы можете при помощи нашего подробнейшего обзора на нашем YouTube-канале. Следующие две трансмиссии не шестиступенчатые, а 7-ступенчатые. Одна из них – жатка с обозначением RE7R01A. Она появилась в 2009 году и тоже предназначена для установки с большими моторами объем от 2,5 до 5,6. Благодаря этой трансмиссии владельцы многих больших Nissan, да и почти любой Infiniti, могут не париться. Очень надежная АКПП. Эта семиступка легко с Служит 300 тысяч километров детских болезней у нее не было. Она создана на базе не менее удачной RE5R05A. Кстати, обзор. 05A есть на нашем канале. Интересно, какой еще семиступенчатый автомат попал в наш список? Конечно, это Mercedes 7G Tronic она же 722.9. У нас, кстати, есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Этот агрегат не совсем без грешка, так как у него имелись проблемы с электронной платой, но эта проблема давно и недорого решается. А в целом это очень надежная трансмиссия да, она частенько попадала на ремонт, но из-за того, что устанавливалась не только в паре с бензиновыми, но и с дизельными двигателями. То есть 7G-Tronic распространен гораздо шире, чем упомянутые японские автоматы, и, следовательно, он быстрее наматывал 300 тысяч километров и Чаще попадал на ремонт. То же самое касается автоматов ZF6HP. В целом, автомату... 7G-Tronic от Mercedes можно доверять. Все упомянутые в этом обзоре АКПП для продольной установки позволяют менять фильтр ATF после снятия поддона трансмиссии. Также порекомендуем вам менять ATF каждые 80 тысяч километров, а также позаботиться об охлаждении трансмиссии. Следите за частотой радиаторов. Ну вот, в принципе-то и все. Обязательно напишите в комментариях ваше мнение, согласны ли вы с нашим рейтингом.